Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о таком понятии, как общество спектакля. Общество спектакля – это понятие, которое было сформулировано в одноименной книге 1967 года Гиде Бором. Гиде Бор был французским философом-неомарксистом, художником, кинорежиссером и участником группы художников-авангардистов под названием Ситуационистский Интернационал, которая сыграла значительную роль, например, в событиях парижских мая 1968 года. В своей книге. Собственно, общество спектакля Гидебор анализирует современное ему состояние капитализма, которое характеризуется необычайным развитием о капиталистической индустрии производства образов. Телевидением, кино, различными культами селебрити, знаменитостей, звезд и, конечно же, рекламой. И на самом деле не будет большим, я думаю, привлечением сказать, что для современного общества, где в силу развития информационно-коммуникационных технологий, появлением интернета, феномены, описанные Гиде сегодня играют еще более значительную во многом роль. Сама книга представляет собой на самом деле сборник из 221 короткого афоризма, из-за чего она читается даже не как некий философский трактат, а как своеобразный политический или даже эстетический манифест. Собственно, вот эти все феномены, которые анализирует здесь Гидебор на современном обществе, телевидение, да, кино, реклама, он, обычно он обозначаются словом медиа, масс-медиа, средством массовой информации. Но с точки зрения Гидебора это в корне неверно, потому что называя это средством, мы тем самым говорим, что это некий инструмент или даже своего рода общественная услуга в то время как это совсем не так. Мир этого, этих самых масс-медиа, так называемых, представляет собой мир спектакля. Мир, на самом деле, максимально деспотичный, максимально подавляющий общественного человека. Дело в том, что, собственно, человек, который созерцает спектакль в его различных формах, он выступает в качестве сугубо пассивного индивида. Дело в том, конечно же, что когда мы являемся лишь зрителями, то, во-первых, мы не являемся не активными, а пассивными существами. Мы просто поглощены миром спектакля. Жизнь подменяется зрелищем. И чем больше человек является зрителем, тем меньше он, собственно, живет. Сама реальность, которая является чем-то цельным, сложным, многообразным, подменяется рядом фрагментов, неких образов, которые выполняют сугубо консюмеристские задачи в рамках капиталистической экономики. А это значит, что... Собственно, и сам человек выступает сугубо в качестве того самого пассивного индивида. Во-первых, он не способен в принципе осознать свое реальное положение, просто потому что он пребывает в созерцании этих самых образов. А во-вторых, потому что само созерцание этих образов приучает его к пассивности, бездеятельности, а значит неспособности изменить порабощающую его реальность. При этом уже марксистские теоретики, начиная с 19 века, говорили о том, что капиталистическое общество подменяет понятие «быть» понятием «иметь». В капиталистической экономике не так важно, кто вы есть, важно то, что у вас есть, какой, какой собственностью вы владеете. Так вот, с точки зрения Гидебора, современное состояние капиталистического общества, которое описывает именно как общество спектакля, идет еще дальше. Вместо «иметь» мы получаем казаться. В современном обществе даже не, не важно не то, что вы есть, и даже не, так, не то, что у вас есть. Важно то, чем вы кажетесь. Сам человек, живой, поглощ... который поглощен этим миром образов, который поглощен созерцанием этого, этого мира, он и сам становится частью этого мира. Он становится образом, среди образов. Анализируя это самое общество спектакля, Гедебор, конечно же, много ссылается на Гегеля, Маркса и других э, философов, и, конечно, классику марксизма. При этом он весьма все это своеобразно интерпретирует. Так, например, он очень много обращает внимание на марксистские концепции отчуждения и товарного фетишизма. Но если Маркс говорит, что товарный фетишизм это такая ситуация, при которой у нас отношения между людьми подменяются отношениями между вещами, между товарами, ну за счет того, что просто все взаимодействия в рамках товарного общества, общества рыночной экономики происходят при посредстве товаров то на место товаров гидебор ставит образы, отношения между людьми под... осуществляются при образов. А раз они осуществляются при образов, то и, в общем-то, отношения между людьми подменяются отношениями образов. А это значит, что общество такого вот специфического нового фетишизма, фетишизма спектакля, оно заставляет человека Общество изменяться и человека изменяться. Во-первых, оно больше еще разобщается. Человек в обществе спектакля фундаментально отделен от всех других людей. И он фундаментально в нем одинок. Но еще что очень важно, сам человек меняется. Дело в том, что такая центральная часть общества спектакля, как индустрия рекламы, она не просто рекламирует товары, она создает новые потребности. И человек начинает желать того, что он раньше... Не думал бы, что он мог желать. Целые новые потребности, новые стремления, новые жизненные смыслы создаются этим миром общества, спектакля. И это формирует весьма своеобразный феномен, который можно обозначить как новая бедность. Тут есть стандартная такая вот олдскульная бедность, да, когда просто ну, не хватает материальных благ, из-за этого нам плохо. Но человек может жить в очень богатом обществе и в условиях изобилия испытывать новую бедность. Потому что... нет у него хватает материальных благ, но ему хочется еще больше. А хочется ему еще больше, потому что индустрия рекламы постоянно создает у него такие потребности, которые он не может удовлетворить. Он целый день корячится, как папа Карло на работе, пытаясь их все удовлетворить все новые потребности. Но потребность создается все больше, и он постоянно этим недоволен. При этом общество спектакля представит, пытается представить себя в качестве некого единого и цельного мира образов, мира иллюзий, в который можно уйти от тягот повседневной трудовой жизни. Но если мы внимательно присмотримся к этому миру спектакля, мы увидим, что он также, как и само капиталистическое общество, глубоко внутренне противоречив. Различные спектакли, различные образы находятся в постоянной Борьбе друг с другом, постоянной конкуренции, одни образы, одни спектакли. Постоянно хотят вытеснить другие, борясь за внимание своих потенциальных зрителей. И в то же самое время мир спектакля пытается представить себя как нечто принципиально хорошее. Он принципиально самоапогологитичен. Ведь самоценность в нем задается тем, что показывается. То, что показывается, это хорошо. А то, что, а то, что хорошо, то и показывается. Иными словами, ценность обладает то, о чем все говорят. Конечно же, надо отметить, что Гиде в том числе, правда, критиковал и Советский Союз за наличие в нем элементов общества спектакля. Но он делает большое различие между спектаклем, таким вот словно тоталитарным, да, и который процветает в западных обществах. Советский спектакль, он концентрирован. Он дает некую единый набор идей, да, вот эта вот классическая советская пропаганда, которая задает единый набор идей, идеологии, каких-то образов, цельную картину. И поэтому его, эта пропаганда легко выглядит как пропаганда, в то время как спектакль, характерный для современных капиталистических обществ, характеризуется Гидебором как диффузный. Иными словами, это множество разных месседжей, да? множество разных сообщений, множество разных идей. И это наиболее опасно, потому что такой спектакль, такая пропаганда не выглядит как пропаганда. Она создает иллюзию человека, что он обладает какой-то субъектностью. Он в конце концов способен выбирать между различными образами, как на рынке он способен выбирать между различными товарами. Но суть это не меняет. Он на самом деле по-прежнему остается рабом этого спектакля. Характерно, что уже в 80-х годах Гиде Бор дополнил эти два типа спектакля новым типом, который, как он считал, рождался в западных обществах, а именно интегрированным спектаклем. И интегрированный спектакль – это спектакль, который раньше был диффузным, где было множество различных идей, концепций, но в который в то же самое время добавляется некий единый объединяющий мотив поверх вот всей этой диффузии. И под таким мотивом он для своего времени конца 80-х годов обозначает терроризм когда терроризм выступает в качестве главной опасности для общества, когда люди, которые поглощены этим спектаклем вокруг терроризма, они не очень-то понимают, что это такое на самом деле, но они знают, что это плохо. И вот то все, что любое, что есть, оно на самом деле лучше. Это на самом деле звучит как такое довольно пророческое предсказание с точки зрения Гидебора, учитывая, что еще долго оставалось до знаменитой войны против террора, которая позже начнет проводиться Соединенными Штатами. Таким образом, общество спектакля представляется гидебору как такое состояние культуры, искусства, вот этих медиа которое у человека вызывает покорность, податливость, нежелание оспаривать авторитеты, нежелание оспаривать. И вообще подвергать кому-то, какой-то рефлексии, то общество, в котором люди живут. И по мнению Гидобора, именно вот такое состояние общества спектакля и вызывает довольно большую пассивность масс, которую мы наблюдали на все протяжении второй половины 20 века и, к сожалению, наблюдаем до сих пор. Но, а мы, наверное, оставим зрителям самим право решать, насколько та картинка общества спектакля, которую рисует нам Гидебор, соответствует тому, что мы видим вокруг себя каждый день. Ну а у нас на сегодня все. До новых встреч.